Друзья, всем привет! Выходите, где я? Я в Чикаго. Приехал я вчера вечером, остановился у одного мужичка, у него где-то 400... 20 отзывов, что самое большее, что я видел вообще на каучсерфинге. Я заезжаю, а там еще 3 человека стоит, я в шоке. Они оказываются с Москвы, ну, то есть русские. Потом еще один швейцарец приехал, в общем, толпа людей была, ну, такое, ладно. Я на диване спал, а они на надувных матрасах. Ну, в общем, нормально пообщались. Им 27-29 лет вот в этом диапазоне. И они приехали по Турвизе на полгода, и Взяли машину в рент и троем путешествуют по Америке. Тоже классно. У них такое более вокруг штатов путешествие, У меня по всем. Вот. И как бы они решили присмотреться. Возможно, им понравится в США. И они будут какие-то планы строить на будущее в этой стране. А я сейчас иду в самый центр к берегу. Потому что здесь очень жарко. Там должно быть Должен ветер дуть, я надеюсь, что будет как-то полегче, потому что реально очень жарко. И буду снимать вам вот такие вот виды. guys? <laughs> I never tried to make a video in English. All right, so, you, you name something like Finn? Yeah, it's Finn. It's Finn from Germany, and my name is CJ from Ukraine, <laughs> and we're going to Zoo National Park in Chicago. It's close to the river, and we should walk like five minutes more, so it's not far away. Um, How old are you? How old are you? No, just like uh, answer me. <laughs> 18. 18 guys. From what city are you from? From Ballingen. Ballingen? Ballingen, yeah. Ballingen. It's far away from Berlin. Yeah, it's very far away from Berlin. Ah, and what are you doing in the uh, United States? Vacation. For how long? Two and a half months. Two and a half months. And you travel by train, right? Uh, mostly by aircraft. Aircraft. I just take the train from Chicago to San Francisco. All right, so he traveled in by train one time, and almost in our, aircraft, oh, yeah. in air, aircraft, airplane. Like. All right, and I will record a video with three more Russian people. They live with us for three nights, and they travel in by rent car. For three months. Yeah, they said three months. And they it's don't speak in. 47 days. 47 days? They yep. travel 47 days? Yeah. Pretty soon. Oh, so it's kind of one and a half months. All right. Um so for right now that's it. Maybe I will make a video later and you hear my English. <laughs> so yeah, we're going to zoom. Чикаго. So you can stay right there, I can take a picture of you and send you in Facebook or somewhere else. No, I don't want this picture in Facebook. Так, ребята, это короче зоопарк. С видом на такой небольшой Чикаго. Тут куча людей все фоткаются. Ну, в общем, обычная такая ситуация. Thank <laughs> you.